Всем привет еще один прямой эфир на сегодня из родного города бийска сегодня мы договорились пообщаться с еще одним моим другом из команды be happy 24 у меня теперь видите, какая есть футболка и сегодня мы будем с вами говорить на тему криптовалюты почему люди выбирают эту тему почему они хотят двигаться и развиваться в сегодня я пригласила очень замечательную девушку, ее зовут Оксана Смирнова, и сегодня, сегодня мы будем вести прямой эфир вместе. Привет всем, кто подключается, очень рада вас видеть. Вот добавилась Оксана, давайте поприветствуем. Оксана, впервые. Привет, привет. Привет, привет. Оксана впервые. Я думаю, не надо, спасибо. Оксана впервые в прямом эфире, давайте ее поддержим, похлопаем. Поставьте. Всем привет, всех рада видеть. Привет, Оксана! Рада тоже тебя видеть. Можете поставить, ну, тут у меня тут это помощница. Группа поддержки вернулась. Можно поставить много восклицательных знаков, поддержать Оксану. оксан ну, больше всего интересно узнать истории людей. да То есть, почему обычные люди вдруг начинают заниматься какой-то непонятной пока еще для многих темой криптовалюты. Могла бы ты вот в двух словах рассказать о себе, вот кто ты, где ты живешь, чем занимаешься, и ну, почему вдруг вот ты пришла в эту тему, поделись. Угу. Хорошо, всем привет еще раз, всем, кто нас видит. Давайте я представлюсь, меня зовут Смирнова Оксана, я живу сейчас в теплом городе Сочи, сама вообще я из Выборга, но сейчас э, мы находимся в Сочи, а до этого мы еще жили в Таиланде, но ну, в этом году мы планируем, Долго. может быть... Долго ты жила в Таиланде? Семь лет. О, семь лет, вот прям вообще, вот прям там не просто зимовала, а прям жила, да? Да, да, прямо жили. Ну, уже соскучились этим летом, сейчас мы здесь, хоть и море, и тепло, но хочется ну, все равно туда. Тепло, да? да, да, да. Надеюсь, все получится, Я мы поедем. В Где? В Патае. Да, в да. Семь угу. лет в Патае прожил человек. Тепло, наверное, у вас там зима, когда у нас минус сорок. Ой, конечно, я не видела уже снега очень давно. Сюда приехали в апреле, здесь, естественно, никакого снега нет. Ну вот теперь не знаем, поехать в Тай либо в ноябре, либо в декабре. Может, здесь снег, посмотрите, поехать. Короче, посмотрим, знаю, как пойдет. В Сочи есть ли он там вообще? Ребята, кто из Сочи? Есть ли в ноябре в Сочи снег? Напишите Я думаю, что нет, кто из друзей нас здесь... Э, мы здесь разговаривали, говорят, нет, здесь никого снега, только наверху в горах. Приезжайте к нам на Алтай. У нас этого гуталину, ну, просто завалить. Хорошо. Расскажи, чем ты занималась, может быть, в Таиланде вообще, из какой то сферы, то есть чем ты жила? Мы поехали в Таиланд вообще когда я уже начала заниматься интернет-бизнесом. Вот. Mm -hmm. До этого у меня был бизнес на земле, у меня был свой ресторанчик. И потом у меня еще была работа по найму. Мне сказали, что, Оксана, давай управляй рестораном. Но все перебил... Все вот эти вот работы по найму, все эти бизнесы, это, конечно, интернет. Я прям была без ума. Это прямо то, что мне надо, то, что я искала. Вот эти вот возможности, которые дают э, жить там, где ты хочешь, работать тогда, когда тебе хочется, и полная свобода. И все зависит от тебя, не от дяди. Вот это вот очень круто. Это свобода, это все. Поэтому интернет-бизнес. И были очень многие компании. Я уже работаю больше десяти лет в интернет-бизнесе. Всякие разные компании были. И стабильные, и хорошие, и высокодоходные, и хайпы, и что там говорите пирамиды тоже были. Поэтому опыт большой. И когда сейчас я уже выбрала для себя такой бизнес, как Be во-первых, сообщество нашей Бихэпи 24 мне очень близко по духу, я прям в полном восторге, потому что здесь идет не работа, здесь идет прям, наверное, осознание, что ты можешь. И, наверное, жизнь сама идет вот, не просто так, не работа. Я не могу сказать, это работа. Это проживание очень классное во всех аспектах всей полноте жизни, вот такого у меня опыта еще не было. И компания, в которой я работаю, это BitClub Network. Полностью Но она как, меня ты, устроила. Ты, а, вот, расскажи свою историю, как ты пришла, с, с кем ты знакома, кто тебя пригласил, почему тема криптовалюты, как долго ты в теме криптовалюты, чем тебя привлекла вот эта тема, вот, очень интересно твою историю услышать, я даже не знаю, если честно. Ой, те, Интересная была история Я как раз э, Также мы приехали Только Приехали в прошлом году сначала в Сочи Мы здесь купили квартиру, вот и я выбирала И Собирались обратно в Таиланд улетать И здесь мы э, С Валерой Ивановым Списываемся по скайпу Он говорит, Оксан, есть такая тема По майнингу биткоинов я Говорю, ну, не знаю. Ну, давай, посмотрим. Он у меня скидывает эту тему, э, говорит, я познакомился с такими ребятами классными, хочу тебя познакомить. Я говорю, ладно, с ребятами давай попозже, давай разберемся, что там за компания. Вот. Имея свой уже опыт, я уже начала мониторить, смотреть. Смотрела я, наверное, дня два ее. И уже ему звоню, говорю, Валер, ты не представляешь, это, это вообще вот то, что мне надо. Я говорю, как ты вот узнал? Это вот то, что мне надо. Я собиралась покупать оборудование. Я собиралась уже заниматься майнингом. Я вообще думала... Э, ну, у меня дочка живет в Выборге. Думаю, наверное, поеду к ней. Э, сделаю... Поставлю ферму, все. И поеду в Таиланд. Ну, подскажу ей, что нужно делать. Потом, когда я стала понимать, что это не просто так, что ты не уедешь просто, оно так без тебя не будет работать. Потом думаю, ну ладно, хорошо, я куплю все, поеду в Таиланд и буду там делать, заниматься этим. А в тай очень дорогое электричество. И стал у меня вопрос вообще, меня пропустят ли нет, и какое количество я могу с собой провести э, этих Все жестких оборудование... дисков. А, да. Ну, не, не жесткие диски, это неправильно сказать, а э, Оборудование полностью, да, да, видеокарт, сколько я могу их провести, то есть и всю же установку надо, ну как я ее повезу, либо там уже нужно ехать в Китай, там заказывать. Короче, у меня начали э, быть мысли, и Валера тут раз, и с битклабом. И я понимаю, битклаб это вообще решение всех моих проблем, вот, о которых я думала раз и все, потому что это тот же майнинг, только на профессиональном оборудовании. Это надежность, потому что огромное количество хайпов, пирамидов и, и пирамиды всего, то, что я просмотрела, это не мое. Я, я уже, потому что теряла деньги вот в таких, Ты уже знаешь, что это. Да, да я э, в облачных майнингах, это была совсем другая история, потом тоже могу поделиться. Это надежность, потому что они на блокчейне есть, э, они есть в диаграмме, там, где только мировые, пулы, которые добывают мировой биткоин. Что еще надо? Мне больше ничего не надо, никаких документов смотреть, ничего не надо. Вот эта надежность на btc.com, переход на сайт на BitClub, все прозрачно, все. Компания работает с 2014 года, ни разу не подводила. Это вообще то, что мне надо. Все, я смотрю, какие мне нужны пулы. Выбираю. Всех покупаю, те, которые и по ГПУ самые большие, и по биткоину майнинг. Мне все надо. Я прямо влюблена в криптовалюту. Задарилась ну, не ну, в общем, по Да, да. Вот такая вот у меня история была. Огромное спасибо. Всегда говорю при любой возможности Валерии Иванову, потому что он меня завел в такой прекрасный бизнес, от которого я кайфую прям. Да, да, я согласна. Наш бизнес, мне тоже все очень нравится, все на автомате. Да, интересно. А, ну, что, что еще я хотела у тебя спросить? Ну, а как сейчас? Вот Ты довольна тем, что есть, вот, там были некоторые моменты, что вроде как и курс упал, и вроде как там и мощности не доставили обещанные. Ты, вот, как твое отношение к этому всему? Ой, у меня спокойное отношение вообще, я ровно к этому отношусь, потому что я знаю, что курс, он и так и должен быть, он очень высокая у криптовалюты волатильность, поэтому курс всегда будет и больше, и меньше, но всегда идет в рост. Это мы точно знаем, уверены в этом. Это говорит опыт с самого начала, когда мы только узнали о биткоине и я даже не переживаю, он будет стоить и 25, и 40 тысяч, 50, и 100, и может больше. Поэтому мне не важно, какой сейчас курс. Мне важно то, что у меня деньги работают, и у меня идет доход в биткоинах. Вот это вот для меня важно. Пусть там какие-то сатошики, но в биткоинах. Вот это для mm -hmm. меня самое важное. Mm -hmm. А мощности? Мощности будут доставлены. Сейчас было такое мероприятие в Киеве, и раз нам как раз рассказал, что ребята у нас будет, все будет очень-очень круто, и мощности, когда он говорит, что у нас будет доставлено, они всегда доставлялись, и я даже не переживаю по этому поводу. Да, здорово. Ну, сейчас, знаешь, со многими вот общаюсь, у людей очень разные мнения, и вот я слышу разные мнения от людей, что кто-то считает, что ну вот он все развалился, все, биткоин это да пузырь, который лопнул и дальше уже там ничего ему не светит. Вот у тебя какие вообще мысли по поводу будущего криптовалюты, что будет дальше? Стоит ли сейчас погружаться в эту тему? Многие, знаешь, думают, что ну вот... Вот тогда-то надо было в это все вложиться, а сейчас вроде как все поздно, короче, поезд ушел. Вот что ты думаешь по этому поводу? Поздно ли? И ушел ли поезд? Нет, поезд, поезд только показался, можно так сказать. И надо сейчас именно обязательно войти в него, если ты хочешь заработать. Ты можешь не входить, можешь просто посмотреть, как он пройдет знать о том, что он пришел. Ну и все, и быть уже просто как бы наблюдателем. Все, дело, выбор стоит за каждым. как бы Некоторые так думают, наверное, скорее всего от того, что у них ну, мало информации. У людей бывает мало информации, они боятся инвестировать в криптовалюту, они боятся, э, что... Во-первых, потерю денег, потому что не знают как. Не знают стратегию, чтобы э, какую криптовалюту выбрать, где ее хранить, где э, вообще можно заработать и каким способом заработать. Либо это покупать майнинговое оборудование, либо это куда-то вкладываться, либо это э, торговля, трейдерство. Вот, поэтому некоторые просто именно боятся э, инвестировать в криптовалюту. Ну, mm. а я тоже, когда не имела знаний, как инвестировать правильно, э, наделала кучу ошибок. Я год назад вложилась не в то ICO, и оно прям развалилось благополучно. Это было перед Новым годом. Вот. И, конечно, было уже настроение не то 31 января, я понимаю, что я как бы пролетела со своими деньгами. Вот. Поэтому э, у нас есть такая таблетка волшебная информация по инвестированию в криптовалюту, которую создало сообщество BHEP24. Вот. И вот эта вот информация она поможет очень многим людям узнать, как правильно инвестировать, как не наступить на грабли, такие, например, как я сделала. То есть вот эта вот информация, если бы я владела ей на тот момент, я понимаю, что я бы не только избежала бы этих ошибок, не потеряла бы деньги, а я бы уже, наверное, даже заработала бы на данный момент уже очень хорошие деньги. Поэтому у нас всегда есть два пути. Либо да, мы да. учимся на своих ошибках, либо мы учимся на опыте других. Друзья, Оксана говорит про наш курс инвестиций и бизнес на криптовалюте 2.0, который сейчас, пока еще, пока еще вы можете получить бесплатно взамен на ваш отзыв. И ну, изучив этот курс, вы сможете узнать, какие люди делают ошибки, как можете этих ошибок избежать вы, как вы сможете заработать, какие есть виды заработка, и многое-многое из того, что нужно знать, есть в этом курсе. Оксана, ну, в завершении нашего эфира, что бы ты хотела пожелать нашим зрителям, тем, кто, возможно, смотрит в направлении криптовалюты, возможно, хочет что-то узнать, но боится... Для тех, кто, может быть, обжегся уже в этой теме, что бы ты пожелала нашим зрителям? Ребят, я пожелаю вам сделать свой выбор. Что вы хотите? Вот подумайте, хотите вы пройти этот путь самостоятельно, со своим опытом, уже потом напишите об этом книгу, либо вы можете взять опыт наших э лидеров компании, который делался уже для нас, чтобы мы не совершали эти ошибки. И изучив его, вы уже будете понимать все тонкости инвестирования, не бояться этого, и сможете уже сами выбрать для себя стратегию и зарабатывать на криптовалюте. Здорово. У каждого есть выбор, ребят. Вы, ваш выбор за вами. А мы с вами сегодня были в прямом эфире с Оксаной Смирновой. Очень рада, Оксана, что у нас получилось с тобой пообщаться в прямом эфире. Друзья, Спасибо, Ольга. подключайтесь на страницу Оксаны, изучайте ее страничку. Я думаю, еще в прямом эфире будет много интересных людей. Я рада, Оксана, что мы с тобой в одной команде, в одной школе нестандартных спикеров обучаемся сейчас секретам спикерским секретом таким нестандартным, поэтому всем хорошего настроения, первым сентября, с началом учебного года всех, ну и до встречи в эфире, спасибо, Оксана. Спасибо, Оль, спасибо большое, что меня пригласили, всех первым сентября, всех очень рада видеть, всем пока. Всего пока, спасибо.